Дорогой человек, приветствуй тебя в твоей медитации. Пожалуйста, наилучшим образом создай себе безопасное пространство для медитации. Сделай спокойный вдох и выдох. Оглянись вокруг. Посмотри, что тебе нравится, а что не нравится в твоем пространстве. Почувствуй его энергетику, его воздух. Если необходимо, ты можешь проветрить свое пространство. Наполнить его любимым ароматом. Тем ароматом, который сейчас у тебя отзывается, хочется. Ты можешь делать очень нежный свет или зажечь свечу. Также ты можешь медитировать в темноте. Или ранним утром. Делай так, как тебе удобно. Может быть, у тебя есть возможность медитировать на природе. Если тревога остается, и тебе кажется, что твое пространство все еще небезопасно, или обстоятельства в жизни твоей сейчас сложились так, что есть поводы для беспокойства или тревоги. Попробуй именно сейчас, в этот момент, научиться создавать вокруг себя безопасное пространство. Представь, если его нет на самом деле, какой бы оно было, это твое пространство. Может быть, это отдельно стоящий дом где-то на природе комната, в которой не проходили никакие звуки, был бы приятный свет. У каждого это индивидуально, потому что мы настолько разные, хотя все мы являемся людьми, и тем не менее, мы не только разные и индивидуальные, в каждый момент времени каждому из нас требуется что-то свое. Неповторимое, непостижимое. И поэтому прямо сейчас представь, что даже если у тебя нет того, что в твоем понимании является безопасным, уютным, представь, что ты сейчас находишься именно там. И все, что тебя окружает, это именно то, что нужно для того, чтобы ты мог спокойно побыть собой, побыть самым важным человеком на свете, побыть в своей тишине и глубине, поговорить со своей интуицией, обнять свою душу,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 Если он мне будет нужен, поэтому отпускать не страшно, это просто жизнь. Мы можем наполняться каждый момент времени, и мы можем отпускать или даже терять что-то или кого-то, но мы обязательно сохраним самый важный момент. Самое важное полезное воспоминание. Никому еще не удавалось прожить жизнь, чтобы что-то не потерять, чтобы что-то не отпустить. Те, кто очень держится, и не отпускает, становятся несчастными, потому что жизнь все время меняется. Самое неизменное, что есть в жизни, это изменения. День сменяет ночь. Циферблат движется на часах. Мы отмечаем новые дни рождения. В нашей жизни проходит много событий. Одни радостные, другие горестные, счастливые, наполненные, другие просто безмятежные. И жизнь очень радостная и разная. Иногда мы просто вытесняем что-то, что нам не нравится, обманывая себя. На самом деле, спрятав это даже глубоко и считая, что вы обо всем забыли, вы просто обманываете себя. Потому что наши эмоциональные реакции... Иногда не реакции реакция, остаются навсегда с нами, с самого детства, с самого зарождения жизни или из прошлых жизней. И поэтому ничего нельзя просто так спрятать. Это обязательно напомнит в каких-то жизненных ситуациях и проявится совершенно неожиданным образом или проявится на вашем самочувствии и здоровье, а честно отпуская, отпуская то, что уже не нужно, гораздо экологичнее и полезнее. Поэтому именно в медитации, в этом состоянии спокойствия и принятия себя мы можем отпускать и прощать. Разум иногда или очень часто не дает нам простить. А в медитации это можно сделать. И может быть кому-то из вас Сейчас пришли очень яркие воспоминания. А кто-то просто дышит, наполняя свои легкие светом, любовью, всем, чем ему хочется. И отпуская все невзгоды, переживания, тревоги, бессилия, нездоровье, Слабость. Любые недоразумения. Если вам пришло какое-то воспоминание в связи с прощением и с отпусканием, может быть, вы не хотите отпускать что-то такое очень хорошее в вашей жизни, но которое давно прошло, и живете как будто в Если это Воспоминания сейчас очень ярко перед вами. Просто заберите из него свою энергию. Если это любовь, и даже если этого человека уже нет, вы имеете полное право из этой вашей эмоциональной памяти Забрать то живое, что вы отдаете прошлому, ту энергию. Представьте, что вы забираете любовь. И не считайте, что вы предаете этого человека или это событие. Вовсе нет. Ваши чувства, память, уважение всегда останутся с ним, с этим событием, с этим человеком. А та энергия, которую вы отдаете прошлому, нужна вам сейчас для здоровья, для счастья, для исполнения ваших желаний, целей, планов, для реализации. Сейчас вы можете просто забрать легко, просто и очень быстро свою энергию из этого прошлого. Она нужна вам здесь и сейчас. И оставьте, пожалуйста, все мысли о морали или нравственности для общества, для других ситуаций. Сейчас есть только вы и та ситуация который мешает вам быть поистину счастливым сейчас. Заберите то, что принадлежит вам, и то, что вам очень пригодится сейчас. За считанные доли секунды верните это себе. Наполните свой центр, свой сердечный центр. Почувствуйте, как эта энергия, которую вы вернули, разливается по всему телу. Это вовсе не означает предательство. Это означает то, что вы продолжаете жить и продолжаете дышать. Вдохом наполняя себя самым прекрасным светом и любовью, какой только можете вы представить прямо сейчас. А выдохом вы освобождаете себя от всего того, что вам мешает и что уже можно отпустить. Огромный, наполненный вдох. Потом следует спокойный, глубокий и протяжный выдох. Вдох следует за выдох, а выдох следует за вдох. Вы прощаете, отпускаете, если кому-то из вас пришла на память яркая ситуация или человек, и вы видите, что он поступил к вам очень несправедливо, Прямо сейчас вы можете видеть себя со стороны в этой ситуации, может быть, еще совсем маленького. Может быть, это было в детстве. И вы можете поддержать себя маленького и завершить эту ситуацию так, как вам хочется. Оставьте, пожалуйста, сейчас мораль и нравственность. Просто дайте силы себе тому. И верните тот вред, который вам причинили. Как бы вы ни хотели его вернуть. Любым способом, возможно, этот способ сейчас в этой яркой картинке совсем уничтожит этого человека или этих людей. И разрешите это себе, не осуждая. Отпустите все человеческие предупреждения, морали, нравственность, просто возьмите и за считанные доли секунды верните этот вред любым способом. Способом, который может даже уничтожить буквально человека, превратить его в одну маленькую лужицу или в маленькие-маленькие осколочки все, что невадно, останется. Это маленькое, маленькое пятнышко, может быть вообще ничего. Одним усилием помогите себе в той ситуации и вернуть вред. Но вы не наносите вред настоящему человеку. Вы всего лишь Проживаете ту эмоцию, которую не прожили очень давно и которая может мешать вам сегодня. Быстрым усилием верните этот вред полностью. Не стесняйтесь и не жалейте. В этом упражнении нет места морали и нравственности вы просто завершаете свою эмоциональную память тем, чем она и долж, должна быть завершена. После того, как вы вернули вред, вы можете восстановить этих людей, и они будут жить своей жизнью, А вы забираете себя из той ситуации, уже совсем другого. Забираете себя к себе в тело исцеленного, может быть, это маленький ребенок. И теперь вы спокойно, выдыхая, можете простить ту ситуацию, отпустить, простить этих людей. Просто отпустите, простите. Самое важное, что вы установили справедливость внутри себя. И эта ситуация также отпустит вас. Вы вернули себе тоже свою энергию, которая очень вам нужна именно сейчас вашей жизни. И теперь вы делаете еще более наполнены любовью, светом, вдох, наполняя свои легкие и отпуская, выдыхая, отпуская любые ситуации несправедливости. Любые ситуации, которые удерживают вас в прошлом, будь тут прекрасные события, и любимые люди, которые уже не с вами, и будь то неприятные события, трагические события. И почувствуйте прямо сейчас, как изменилось ваше дыхание, как оно стало намного легче. Обратите теперь внимание, как вам выдыхается, И позвольте себе еще больше вдох. Такой вдох. Как будто у человека-богатыря, у которого огромные-огромные легкие. И они как белые паруса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 Охлаждая и промывая, исцеляя этим голубым светом. И просто посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, как распределилась в вашем теле это пламя уверенности в жизни. И какого размера стал цветок вашего сердца. Почувствуйте, как его распускание бесконечно. Примерно так, как работает бесконечно наше сердце. Вы можете сейчас очень глубокими чувствами в вашей интуиции увидеть, что этот цветок бесконечно распускается. И нет предела.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 И помните, что очень целительные слова. В каждый момент времени вы можете себе их говорить в любой момент времени. Я такой, какой я есть. Записала эту медитацию для вас в потоке вашей Евлии Сагайтис с любовью.